Всем привет! В эфире универ News, а в студии я, Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. В IT-лицей КФУ новый директор. Университет продолжает помогать студентам. КФУ прошел инсталайф о приемной кампании 2020. Ректор КФУ Ильшат Гафуров на дистанционном совещании с руководящим составом ВУЗа обсудил подготовку Елабужской школы номер 5 к передаче в состав Казанского федерального университета. В настоящее время в здании проводится капитальный ремонт, закупается оборудование и готовятся официальные документы для передачи. Директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон сообщила, что школа будет готова принять около 411 школьников уже 1 сентября. Университетская школа 5 — это новое название, которое получит учебное заведение вместе с возможностью вырваться на более высокий образовательный уровень. А теперь к другим новостям. В IT-лицее Казанского федерального университета новое назначение. Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский представил коллективу школы нового директора. Подробности в нашем сюжете.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 Мог возглавить IT-лицеи, человек, который воспринимает университетскую культуру, понимает, что it лицей находится внутри университета, что он работает в тесной связи с научными школами университета и так далее. Вот э, мы сегодня представили нового директора Мухаммедова Ильдар Ринатовича, который долгие годы уже работает в системе образования Республики Татарстан.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 15 мая отмечается Всемирный день семьи. По этому поводу мы предлагаем вместе вспомнить выдающуюся династию талантливых математиков, внесших большой вклад в развитие Казанского университета. 15 мая поздравления от Казанского федерального университета Министерства образования и науки Республики Татарстан получила Елена Александровна Широкова, профессор Института математики и механики имени Лобачевского. Этот день был выбран не просто так. 15 мая отмечается Всемирный день семьи. Елена Александровна является представительницей знаменитой династии Широковых. Поздравили Елену Александровну, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Университет Казанский всегда с почтением относится к этим династиям. как Вы возглавляете, и всегда мы оказываем внимание, и всегда готовы поддержать. широкова семья великих математиков. Дед Елена Александровна и Петр Широков, основатель кафедры геометрии Казанского университета, родился в 1895 году, воспитал целый ряд блестящих ученых геометров – Лаптев, Петров и другие. Умер во время войны из-за серьезных проблем со здоровьем. В 1944 году он умер. Феврале. У него остались ученики, остались работы очень интересные. Жена Петра Широкого Наталья Александровна окончила аспирантуру в Казанском педагогическом институте, защитив сначала кандидатскую, потом и докторскую диссертацию. Работала в должности доцента, а затем и профессора на кафедре русского языка Казанского университета. Она всегда обожала Пушкина. Вот у меня есть ее еще книги пушкинский и русский язык, она решила заняться русским языком. И вот во время войны она защитила диссертацию кандидатскую. Труды широкого продолжил его сын Александр Петрович. Он развивал идеи отца и тем самым сформировал то научное направление, которое является в настоящее время определяющим на кафедре геометрии КФУ. Он это, разобрал работу своего отца, оставшуюся после него, сам со своим учителем, Борис Лукичем Лаптевым занялся тоже геометрией, продолжил идеи своего отца. Существуют книги э, совместные, то есть он взял работу своего отца, их развил многие и написал книгу. Сама Елена Александровна родилась в 1951 году, днем ранее, 14 мая, ей исполнилось 69 лет. В Казанском федеральном университете она работает уже более 40 лет. Продолжая дело своей семьи, является профессором кафедры математического анализа. Вот сейчас вот занятие будет у студентов второго курса МИХМАТа. Знаменатель, да, уже Полюсы. Какие и, и минусы? Совершенно верно. И бесконечность тоже может там повлиять на смену знака. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет продолжает оказывать помощь студентам, оставшимся в Казани на время самоизоляции. По просьбе ректора КФУ президент Татарстана выделил для студентов КФУ 7 тысяч продуктовых наборов. Из них сегодня привезли 4218 наборов, которые скоро отправятся в общежитие КФУ в Казани. 1158 наборов отправятся в Елабугу и 711 в Челны. Уже с апреля месяца, вот,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 В связи с усугублением эпидемиологической ситуации возникает множество вопросов по поводу поступления в ВУЗ в этом году. Сотрудники Казанского федерального университета провели инсталайф о приемной кампании 2020 и ответили на самые главные вопросы.